Клиент-сервис сейчас – это тренд, над которым работают все. И от клиент-сервиса зависит то, как будет работать бизнес. Ни один бизнес не будет работать хорошо, если не будет хорошо поставлен клиент-сервис. Поэтому мероприятие очень актуально. Оно не одно, не уникально, но это подтверждает то, что на самом деле клиентский сервис – это вещь, над которой нужно думать и работать любому бизнесмену сейчас потому что завтра ваши клиенты – это те, которым вы оказали хороший сервис сегодня. Очень интересно то, что есть люди, которые делятся практическими кейсами и практическими навыками, каким образом можно строить клиентский сервис в компании, какие есть инструменты для того, чтобы этот сервис оказывать на высоком уровне. Рекомендую всем, приходите, узнавайте больше.